Ну что ж, ребят, снова привет. После долгого отсутствия снова продолжаю проходить первый Dead Space. Уже не помню, где я остановился. Точно знаю, что десятая глава. Осталось их всего три. Поэтому недолго думаю, продолжаем. Я тут немножко за кадром снова подкручиваю. Его процессор не отвечает. Это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ тех команды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Я уже забыл, что хотел сказать, поэтому продолжаем. А, во, вспомнил. За кадром подкрутил немножко графику. Я просто начал играть с новым разрешением экрана 1728 на 1080. Да, да, Айзек. Всю свою жизнь Айзек. Поэтому картинка может показаться немножко растянутой. Не удивляйтесь, оно так и должно быть. Также возможно, ну я лично на это надеюсь, что будет намного плавнее картинка, я даже у себя это заметил. С этим разрешением я отключил вертикальную синхронизацию, как было в прошлом роликах. В прошлых роликах она была включена. Поэтому сейчас выключены когда много FPS, да-да-да, айзек eh, должно быть больше FPS и картинка должна быть. Должна смотреться еще плавнее Даже то, что 60-го залочен FPS, это не важно. <coughs> Поэтому... А, ну только не получится, видимо, построиться нормально, Но это не важно. Так, давайте я тут себе напомню, что у меня тут есть если будут какие-то опять посторонние звуки это либо я тут стойку для клавиатуры ногами задеваю либо на заднем плане обогреватель работает я пришел с работы было ужасно холодно я оставил два окна открытыми в зале и у себя в комнате у нас была метель все подоконники в снегу зашел ужасно холодно я сижу сейчас в трико и в кофте ужасно холодно поэтому если будет мешать звук от обогревателя ну я не знаю заранее извиняюсь но это жесть так, так продаем все что нам не надо не-не-не-не, ты что-то я в него слишком много выглобил. Патрон у нас, в принципе, нормально. тазисную батареи, ладно, глянем. Энергия... Все нормально, пойдем. Да-да-да. Нас... Сегодня вообще не было что-то настроения, чтобы дальше продолжать играть, но... Ван ванну принял после работы сразу так полегчало поэтому Я... Так, ладно, давайте прочитаем ставь так статья о юнитологии ставь единым мы вознесемся юнитология новая надежда или очередная афера кэрри ванн надо провести последние 200 лет в глухой марсианской колонии чтобы пропустить рождение и становление юнитологии самого быстро развивающегося религиозного течения за всю историю человечества. Церковь и юнитология считывает миллионы последователей, среди которых множество влиятельных фигур мира, политики и бизнеса. Ее активы составляют 78 миллиардов долларов в ценных бумагах транспланетных корпораций, а сама церковь владеет двумя крупнейшими финансовыми структурами Земли. GPSG, Financial и Unitas Energy Investments из малоизвестного культа и юнитология превратились в уважаемую и официально признанную религию. Некоторые аспекты этого течения общеизвестны. 200 лет назад Майкл Атман, профессор антропологии, во все услышания обвинил власти Земли в заговоре с целью открыть Сокрыть величайшую из находок человечества артефакт или, как его еще называют, обелиск, который был создан вне всякого сомнения инопланетной цивилизации, хотя власти тут же поспешили объявить Атмана сумасшедшим. Его заявления породили сомнения в сердцах некоторых людей. Загадочная смерть Атмана только подогрела общественный интерес к фигуре и заявлением профессора. Юнитологи искренне считают, что обелиск содержит некий код, который позволит нам перейти на новую степень эволюции и достичь рая. Загвоздка в том, что сначала придется умереть. Да ладно. Они заявляют, что правительство спрятало обелиск и засекретило всю информацию об этой находке, в том числе и результаты научных исследований. Распространившись во всем, человечес... во всем человеческим мирам, что юнитологи проповедуют догматы о мученической смерти Атмана и о том, что придет день, когда с небес спустится сам Господь и заберет нас в своей чертоге, да в жизнь после смерти. <связывая> Все, что звучит невинно, если бы не ряд некоторых очень сомнительных моментов. Все прихожане ионетологической церкви делятся на ранги. Об этом, конечно, не говорят в открытую, но критики, считаю, существует как минимум три различных иерархических ранга стоящих над обычным посвященным. Чем выше ранг еонитолога, тем больше секретов открывает перед ним церковь, которая, как не трудно догадаться, получает взамен все финансы продвинутого прихожанина. Думаете, расстаться со своими сбережениями ⁇ это все, что можно потерять? Приготовьтесь. Церковь также требует от своих прихожан, чтобы они завещали культы собственные тела после смерти. Зачем? Что юнитологи будут делать с трупами? Увы, это неизвестно, и любые попытки проникнуть во внутренний круг лидеров культа заканчиваются провалом. Хотя даже не знаю, насколько нам понравился бы правдивый ответ, учитывая основной догмат юнитологов – перерождение через трансформацию. Ходят упорные слухи, что церковь финансирует собственную судостроительную программу. Кто-то даже утверждает, что видел флот юнитологов состоящий из огромных кораблей мавзолеев. Возможно, это и не пустые домыслы. Хотя никаких документальных подтверждений им обнаружить не удалось. Продолжение на странице 94. Спасибо. Мне кажется, и 93 страница получилась какая-то слишком длинная. Да, здесь как-то не пострейфится особо. Так, нам сюда потом... Давайте полечимся. Такое ощущение, будто он бегает медленнее. Конечно, Сыграйте свой рой. Узрите же раскаяние настоящего вероятного. Они готовы. Возьмите их. Погласите их. Мертвый брейк. Йо Бич, ладно, пойду я отсюда, а, что у меня с носом вообще, ну долго он там будет пойдем троечка, да? А, и еще также. Небольшое изменение в плане звука. Я немножко с ним разобрался. Оказывается, у меня микрофон работал не в стерео, а в моноканале. Поэтому... здорово. Поэтому большая часть людей слышала мой голос в одном ухе. А по большей части. А, по большей части в левом. Поэтому я так еще чуть порыскал в интернете. И по итогу надо было переключить микрофон в моноканал. И тогда меня. становилось слышно в двух ушах сразу, поэтому такие дела. Я это протестил, это реально заработало. Я случайно нажал. <смех> да, да, да, да, да. не задолбали тут брейк танцевать непонятно то ли они мертвые то ли они живые хотя они же уже мертвые не важно вы меня поняли да да да так эту схемку я подобрал Мне вот интересно, он сюда спустился, ладно. А куда он пошел? Вот, куда он в воздухе растворился. Или челик умеет телепортироваться? Что, что вообще какой-то Спина болит, шея, болит. Хорошо, что жопа не болит. Тут вроде ничего нет. И то хорошо. Так. Идем дальше уже побыстрее в отпуск хочется оздоровиться съездить вообще невозможно я не был в отпуске с 2013 года Мистер нам действительно необходимо поговорить я рядом с вами и я знаю вы захотите меня выслушать я могу все объяснить я... исходит Соберите навигационные карты и я вас на Нам есть что обсудить. Поспешите. Хорошо, без проблем. Стазисную батарею. Так она что у меня была, почему? О, здорово. Я тебя понял. мне там ах да я не был в отпуске с 2013 года и очень хочется куда-то вырваться до невозможности так уже устал от этого вечно серого фона этой вечной мерзлоты полярной ночи и тому подобное так закрыто а, ключ у меня есть а здесь что что-то вот, что -то вот из-за того, что выключаешь вертикальную синхронизацию, он как-то медленно становится ну, передвигаться становится. Это странно. И это очень мешает. Вот, он как будто лагает. Хотя мышка нормально, все плавно, обзор хороший. Фу. На апрель в Сочи передают почти 15 градусов. Конечно, удивляться нечем. Все-таки Краснодарский край. Тепло. Хорошо. Будем надеяться, что особо там осадков не будет. Будет солнышко, десна, все цветет, пахнет. Поздоравливаешься. Спортзал питание. Что еще нужно? Так здесь нам вроде будет выключать кислород, да? Насколько я Не знаю, будет был... беде сам заниматься. Немецкая. Так, там закрыто там открыто да сама система жизнеобеспечения спального блока б отключена тут должен быть рычаг открывания двери <плёк> пойдем рычаг О, опять он благать начинает я не знаю почему так у нас вроде опять это ебака вылезет Блять, не это. Вот даже раз, раз синхрон. Вот сейчас было сложно мышку поворачивать. Короче, во, опять он отлагался. Нормально он перебирает. Я не знаю, почему такая фигня происходит. По идее, нам надо было сейчас. Система экстренного. А, все, нам можно идти только ништячок заберем. Э, пойдем наладить машину. Ага, здорово. Резачок прокачан полностью полностью. С двух шотов конечность отлетает вообще очень удобно. Угу. Смотрим по сторонам. Мало ли, еще какая-нибудь дебака выглядит. Ну, ладно. Ну, нам сюда. Понятненько. И сюда. Вот она опять как будто медленно передвигается. Вот он опять лагает. Ладно, да, не буду особо на это внимание уволять. Опасная для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонт. О, ебаки сразу повысают. ребятки быстро отлетают. на этому в пузо не стрелять. Так, смотрим по сторонам вовремя. Давайте зайдем. Здесь вроде где-то туалеты есть. Можно туалеты заволотать. Есть контакт. Аптечка. Хорошо. то система жизнеобеспечения можно включить, насколько я помню Поэтому тут особо по кислороду заморачиваться не нужно. Не сюда но золото вот тоже да да да а давайте-ка вот эту вот ебаковую кончим и кислород пополним Говорю, говорю ребят это самые топовые пушки начальная и лазерная винтовка это топовые пушки они бьют по большой площади у некроморфов шансов вообще нет а, ну... если только какого-то хера О, вот это я да, тут Опять эти ебаки с, с, вейл... с И я тут, конечно, могу умереть, потому что я дурачок. Пойду может успею Давай, давай, язык, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, не сюда, сюда, сюда, не сюда. Я умер. Ладно, не важно, ничего страшного. Если бы дверь открывалась быстрее. И умер перед кислородным баллоном. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Просто хочется еще залататься. Сейчас побыстрее в этот раз улучшаемся. Да, по тупости можно умереть, конечно, Ну, По крайней мере, у меня труп какой-нибудь баки, поэтому считаю это нормально. Просто я люблю сначала залутаться, а потом идти по основ основной линии, так скажем. Поэтому дело такое. с два. Вот, даже крит вроде пролетел очень удобно лучше восстанавливаться давайте ладно здесь придем ага, опять это говно контрем даже ваншот вообще хорошо опять что то хрень вылезла давайте встретим ее аккуратненько аккуратненько ага давайте миной попробуем может убьет не ваншот но, но это еще хуже сделано чувствуешь страшного. еще долго заводится это время конечно не очень приятно вот так еще раз сделаем пойдем пополним кислород Тихонечку, полигонечку, в принципе, никуда торопиться не надо. Понимаю то, что откиснуть можно. Так все мы это пополнили то есть мы задание выполнили. Ага, вот это говно. Минус говно. Смыли унитаз. Так тут вроде еще до нет. А все-таки это одно помещение. страшно вот здесь должна быть по идее система обеспечения так сегодня узел золотая периодически надо контролировать нормально там по кадрам ну, нормально да не переди нормально все Ась. все пока все можно идти никаких тут друзья не плановых не ожидается поэтому пойдем так можно переключаться свою основу угу. опять потеря кадров Чего себя так трясет то Вот, его, его трясет как-то странно, ну, не знаю. Ну ладно, мне кажется, во второй части с этим будет полегче, поэтому потерпеть еще три главы можно. но вам это не так ощутимо, вы смотрите, вам все плавно, я пересматривался. У вас все хорошо, у вас все плавно. Поэтому.. это мне немножко дискомфортно. Ну, рассказать-то тоже надо почему так -то. Странно. Так, ну теперь только вперед. Стреляем дурачков. Которые так и научатся. А чтоб он прям в упоре не, не появился. Давножу этот. Да-да-да так у нас узлов сколько там 12 штук куда сколько а на чё я так экономил перезарядка объем скорострельность x прокачан можно стать здесь моды в принципе прокачать раз столько узлов еще одну пушку как-то не хочется брать, мне с этими всегда очень комфортно, энергия, время. Давайте прокачаем, в принципе, узлов достатка. И вот как раз два. Замечательно, все стазис прокачали. Сейчас он у нас еще должен пополниться, по идее. Да? Мне вот в чем Dead Space втором нравится как реализован стазис модуль, там показывают, сколько у тебя именно выстрелов осталось. То есть у тебя шкала вот это вот на правой лопатке, она разделена на секции. И там видно, сколько у тебя именно зарядов осталось. Это очень удобно. Так, рюкзак, это мы продадим, она нам особо не нужна. Тази батарею мы продаем. Патроны мы всегда на всякий перемещаем. Так, плазменную энергию мы одну переместим. Турборез не нужен. Можно парочку средних аптечек продать. Патроны всегда не будут лишними. Я вот точно не помню. То ли будет пятого еще костюм. Мне кажется, четвертый максимальный. Пятый вроде дается на новой игре плюс. Точно не помню, поэтому можно пока узлами закупиться. Оставлю 60 тысяч. Узлы оставлю. Схаваю маленькую аптечку и пойдем дальше по своим делам. Здорово. Только не уходи никуда, ладно? как в аптеке 4 выстрела и Но если крита еще пролетит то... Че орешь то опять кадры Ладно. вот он стрейфиться не может из-за этого и бегать нормально просто главное чтоб меня в большой локации эта фигня не подставила. А, сейчас в баскетбол играть космический, да? Можно поиграть в космический баскетбол, а... С... А, вот, пятого уровня. Вот он. Значит, шестого дается в новой игре плюс. Ну ладно, не важно. Текстовое сообщение. Так, <coughs> это вот вроде про игру, да. Правила игры в зибол. бол Для начала игры в... Дайте на подсвеченную платформу, активировав ее. Увеличивайте счет, запрыгивая на специальной платформы, Затем, используя свой модуль кинезис, захватите мяч и попадите им в активную корзину. До того, как истечет, отведенная на бросок время. Так, здесь дается рубиновый полупроводник. Так же, как и... Как он... Как он правильно называется? Я уже забыл. Господи... Дерево тупой? Воу. воу, воу Воу. Что я умер от воздуха? Что? Что? Простите? можно кадры восстановить зона невесомости Ну зона невесомости так здесь что-то кадры проседать я здесь включу вертикально я, вообще... я, я не знаю почему игра 2008 года и она так вот требует вертикальной синхронизации, обосраться просто. И такая прерывистая картинка. Господи, я сейчас попробую. Вот если я сейчас опять прыгну, я умру. Удивительно. Ой, какая сенсация сразу от этого становится. Это ужасно просто. Ой, ладно, потерпим чуть-чуть. Принять. опять же плюс лазерной винтовки можно двоих врагов за раз просто потому что раньше огромный разваливают просто на раз так теперь как нам здесь поиграть вот этих чуваков туда отправить я не помню просто. Здесь должна быть то ли панель, то ли еще что-то. Давай, если главное не сдохни. Давайте попробуем прыгнуть. Во, вау вау панель. Старт. Игру. И куда? Откуда вылетел? еще по платформам программ и я потерял мяч вот он вот он спасибо так не важно куда попадать прыгаем сюда убираем кредитики Так прыжок сюда. Угу. Хорошо, что он звук издает удобно. Так прыгаем сюда. Он где-то нам голову. Угу. Смотрим платформу. Прыгаем сюда. Здесь прокачанный кинезис нужен не особо. А может надо их типа все активировать эти? Ну попробуем. Типа раз, ага. Тут же их несколько, но сколько? А не важно. Я не помню, сколько надо. Рекорд 17. Приз нас ждет на выходе, вроде. Вроде бы. Да, глянь. раздел наград. Ага. Это получается весь раздел, видимо. Давайте еще раз попробуем. Просто я точно не помню, как именно. А уровень два. Вот. Вот. Где? Где? Где? Голова. Все-таки правильно надо по всем пропрыгать, чтобы больше очков было. Все правильно. Так, вот еще платформа. Вот очки. Да. Можно мячик по себе. И прямо в загоняем его. Насколько я понял, это типа... Не, даже по звуку ориентироваться не получится. Промажу, кажется. Нет, попал. Угу. И опять на головой. Убираем. Стреляем. Найсу. По, по звуку не проориентируешься, сколько именно платформ... Платформ загорелась, поэтому... Придется вечно башкой крутить. Но, насколько я понял, их здесь загорается три. Надо вот успевать пропрыгивать пока. Ну, вижу, раз. Два. И третьем Очки. И здесь с ним головой. И сразу пачки. Ах, ты падла такая. Я не успею забить. Вот, сучка такая. Ну, а на 36. Нормально. Давай глянем. Поздравляем. Вы раздел угу. Что-то здесь слишком много наград. Я не знаю, надолго ли мы здесь задержимся. Ай-яй-яй-яй. А, ничего страшного, думаю, опять над головой где-то. Все закрыто. А, сюда. Угу, сюда. У него еще так обувь скрипит, как будто он реально в кроссовках. На самом деле. да сюда да а не успел а, ничего страшного Давай. еще на каждый мяч он я вижу вроде по 30 секунд дается Но этот звук вообще прикольный, как будто он реально в курсовках. Да, может? Да я... Ну я все понимаю. Опять не успел. О, удобненько. И... На чеховозто... Успел. На этот раз тоже. Му -му -му. Так, так, так, так, так, так, так, так. Головы. И, и, и, и, и должна быть третья, но я не буду задерживать. Не ну, ладно. так. Какой у меня там счет? А, 40. моя. Ну то есть каждую игру тебе по награде дается, и в итоге надо все вот эти ящики открыть. Зона 4. Я наверно тайм-код поставлю на эту игру и на продолжение сюжетной линии, если кому не интересно будет, просто скипните и все. Ну, по крайней мере, я здесь правило вроде как, как более-менее рассказал. Типа есть панельки, есть счет, есть мячик. И я опять не успел запустить. Успею. А сейчас вроде две платформы. Говорю, херово, что по звуку нельзя определять, сколько платформ зажигается. Понятно, что вроде три. опять не смог. А. Ну, тут аж мой косяк. Да, башкой вот это вертеть, нужно смотреть. замерзает. Так, раз, ну, давай прыгай, О, нормальный рандомич. Нормалек. Угу, вижу одно. Угу, вижу вторую, это я чего все А, не успел. Но рекорд я не побил. Так. Где эта фигня? это фигня? где я, где выход? А, выход. Вы Ну да, каждую игру открывается, сколько здесь кредитов. Три косаря тоже хорошо. То есть, ну, получается, тут. Коэффициент. Че коэффициент? А, просто коэффициент. Нет, все-таки этот звук не означает, что ты все платформы зажег. Это не очень хорошо. Ай, зараза. Ну Да, вот эти вот... Тен тентакли мешают вообще. Поход. Так, и же одно. Ну где? Ну, увидел, угу, перед собой. Если нет, здесь, наверное, над головой последнего ну, Нет. Ну, относительно. Ну вот он над башкой же летает, слышу. Нам. И третий. цель неизвестно конец игры опять 60 -60 -60. Просто думал, остальные три ящика будут недоступны, а доступность более высоким уровнем сложности. даже здесь я немножко ошибся. И третий. Да, я понимаю то, что такие мини-игры отвлекают да, от сюжета, от атмосферы, но ну, все равно почему бы и нет, тем более это лишние деньги, может быть еще удастся что-нибудь прокачать. Тот же Кинезис, но Кинезис в этой игре не такой сильный, как во второй части, поэтому Свою. Мне кажется, навряд поэтому давайте сразу забросим не засчитала, не засчитали зона Стра странно, что она ничего не сказала, но на Но еще раз. Уровень 6 и все. Зона ну, силовой узел мы получили, в принципе. Кончено это и говно. Это типа расслабился, да, поиграл в мячик. Вот тебе скример, сука. Спасибо. Я взбодрился спасибо я вернулся в атмосферу как говорится замечательно это видимо как раз то говно которое вот сюда залезло. это уже совсем другая история прикольно сучка на планете, под нами, мы обиду. Город, и мы ее мы снесем... Я обратно отключаете камень синхронизация намного лучше становится намного и извиняюсь, это управление и с инсутом увеличено. Права. Определенно права, братишка. Прибав... Вот, я просто сразу вижу, как становится плавно. Потому что... Игры, как бы так, как бы так объяснить. Специалисты это лучше объясняют, то что когда у вас нет фиксированных кадров, у вас все намного плавнее становится. Здесь тоже посадки нет. Да, тут эта ебака все-таки будет. У меня патронов много, все прокачено, в принципе. Его можно просто на лопатке положить, куда сломать. И по своим делампам, ч ⁇ Опять он стопится. Так, вот это а нормально. Ну Но и что ты тупишь? понял я сейчас буду сильно смеяться если я сейчас опять включу вертикальную синхронизацию и вот это говно будет двигаться просто скриньте а оно так и будет вот просто сразу привезти привезти курсор даже становится ну, очень неприятно становится играть очень неприятно а говорят, блять, включайте вертикальную синхронизацию, все намного лучше. Да ни хера подобного. Вот тебе и пожалуйста, оно двигаться начинает. Ни черта подобного, ребят. Это так не работает. Если вы хотите получать удовольствие от игры, вам надо отключать вертикальную синхронизацию. Это так не работает. Так, этот забываю куда? Здесь надо закрыть. Так, надо здесь немножко такого. Так, как же... Здесь можно оставить вот такой маленький коридорчик. Это ебака не пройдет, а мы сможем. Обо... Было... Поддальше. Теперь я не могу нормально. Давай повернем обратно. Там было это говно до упора. А, ну до упора. Еще раз попробуем. Я вот это не до упора стоит. Ужасная картинка становится. Просто. Ужас. Не слушайте тех кто говорит что вертикальность это хорошо это очень плохо даже вот сами можете скачать dead space любой не любой вот первый и просто посмотреть как он себя ведет а не дай бог я здесь застрял да вы чё рофлите Алло? Не хватало себя здесь еще заблочить, но ну, пта и медь. О, я -мо! Я ж прошел. Как я мог зайти и не выйти? Господи, какое говнище. Как мне вот отсюда теперь выйти? и убить себя ну как-то даже особо не знаю как ну, попробуй как-то не знаю ну как это работает вообще о господи Ну вот как? И вот его туша вот сюда не пролезла. Обратно. Вот как я вышел только что? Вот как я это сделал? Я не понимаю. Ладно. Неважно идем дальше меньше вопросов больше дела Правильно, помню, это тоже одна из каких-то там сайды главных героев там из фильмов и тому подобное. Здесь закрыто. Тут сейчас ничего не стоит убежать. Такая чистенькая была, гладенькая. Извините, не остановить. Раз тебе не сбежать, мой друг Ты проявлял чудеса находчивости Но сейчас мое творение на свободе Переножденный в самом гордиле жизни Пришел Говновед Полежи тут немножко Спасибо Все, он пока там лежит, отдыхает Мы быстро это все закрываем Это что? А, ну да, надо, надо терпеть, как терпила теперь. Прикольно, да? Найтс игра, да? 2008 года. Вот никогда такого не было. Просто сейчас все обрушилось нахер, просто все в текстуры улетело. Можно ты полежишь отдохнуть? Хорошо, здесь прокачает. Так, ладно, ждем. Ой, еще давно. Смотрим вниз, смотрим вниз, они не сагрятся. Ребята, у вас слишком много, давайте ладно. А там я не знаю, зачем ты натирался. Ну вот ему, если отстреливать ноги, он не будет так быстро упасть. А куда можно? А, ага, спасибо. Беги, беги, беги, беги, беги. Работа, а Я буду ждать вас С проблемой можно. Ну, как лута много. Его записи, так вот, темнеть начинает. способен наносить. А, то есть, вот этот чувак, который... Не знаю. Сболт... Сболтом от... Как? Попо-попо-попо-попо-попо-попо-попо. О-о-о. о о о А можно выстрелить. Говноедство. Ну вот nice игра, да? Ну что с ней происходит? Что это вообще такое? Некроморфы в воздухе летают. Трупы в текстуры затягивают. Что за бред? Лут вот хотя бы мой не трогайте. Ну что это просто? Ладно, ладно, ладно, ладно, Отпустили и все нормально. Все хорошо. Продаем, продаем. Ладно, что-нибудь переместим. Я искренне надеюсь, что вам по ушам не дает это хрень, потому что она, это не очень. Это ужасно, господи. Я не могу это никогда же объяснить. корабль, вывести из строя его системы. Но Америя. она все изменила. Церковь, они считают, это близко к святыне, но они не знают, что тут произошло. Не знают, что они выпустили на волю. Смотри, смотри, смотри. Смотри на это. Вот, что мы нашли внутри планеты. Мессер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами! Но Амелия, она знала, она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри. Верни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста, прости меня в этой трагедии большая часть магии теперь мой долг положить этому конец и скупить свой грех но ты можешь помочь мне если ты починишь челнок и погрузишь обратно в него отписк мы остановим это навсегда все? Можно найти? Я опять хотел что-то сказать, и у меня из головы вылетела А, все, вспомнил. Третью э -э пушку я, наверное, возьму сейчас. Это как... простым языком говоря автомат. Не помню, как он называется. Пла Плазменная винтовка что ли? Вот против Разума Роя как раз. Это хорошая пушка. Так, мило с вашей стороны дать мне место посидеть. Но, ребят, я я не знаю, как выйти. Я могу дать стазис под себя, конечно. Давайте просто пробежим. Они особой угрозы не представляют. А их тут четыре штуки я понял. отойдем пострейфик братенька ладно не попасть пузени снимаем это все я не знаю почему тут такой огромный а, такое огромное взаимодействие этих микроморфов с окружающим... С окружением. Это оверстанно. Тут про просто все... Вот как... Любовница нашего языка сказала, здесь просто... Ну что это? Здесь все просто разваливается на части. Стоит чего-то коснуться и все улетает. ⁇ баная ничего. Просто все в текстуру вылетают Ужасно. Колбаса немецкая. Что-то там. Бесочно. Я даже боюсь, к чему-то, блять, прикоснуться. Дневник капитана. Личная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружит, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Но потом был найден обелиск. Прикольно. Женков немедленно взяла дело в свои руки, поставив меня во главе этой миссии. И она позаботилась, чтобы большинство экипажа состояло из ее последователей. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз, когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой... То передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Аня. Запись Уайта, личный журнал. Уайт, первый помощник. Так, черт июне Юни, похоже, управляет всем кораблем пока, что точно знаю, что к ним принадлежат. Капитан Кейн Мерсер Холл, Пиц, ну понятно. делать? Вот эти вот лидичные... Понимаешь? В общем, они маленькие, там мы просто пойдем дальше. Откроем здесь дверь. Давайте проходите, ребят. Проходите. Не стесняйтесь. также целуются с текстурами как мило о нет господи пожалуйста не надо таккры Надо было все водички принести. Так. Здорово. Вот ну, как я по тебе не попал? За вот этих вот. Давай еще. Блин. да как вас много? Здесь, да сколько у вас здесь, Алло? Да, слишком много, ребята. Он работает. Да, он должен работать. У нас есть немного времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. И тогда мы объединимся. Поспеши. Я подвину челнок в причальной палубе. Абелиз держит там. Ну давай. <свист> <свист> <свист> Я забыл, что у нас. Найди меня там, и мы погрузим челнок. Скоро я отвезу его домой. Я забыл, что у нас. Не уверена, что Я забыл, что у нас в магазине уже давно доступен костюм пятого уровня. Значит, затупил немножко. мне можно я немножко не к себе сегодня. Твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами. И сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти. И позволить будущему совершиться. Так идем же со мной, ибо я усрел из Господа. Раньше вот сдохнуть, вот так вот, и никого не трогать. Кра-но, этому не бывать. Господи, я Так, сразу разоберемся тут со совсем, это уже конец главы, насколько я помню, 60 тысяч он стоит. какой секс. Так. А им, импульсная, не плазменная импульсная. Давайте купим. Это точно последний костюм. Они... Че тут много? много. А тоже можно немножко продавать. Немножко оставим. Две штучки. Это тен... энергия просто. Да -мо, скипа. Потому что я точно. Ну, не точно, но, по крайней мере, я уверен, что это последний костюм. Так, здесь ничего нового не появилось. Нифига себе серия на час 15 Сейчас 15 знает в чем тема, ставьте плюс чай. Ну что ж, глава номер 10, последние дни завершена. Мы сохраняемся и на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, доброго времени суток и пока-пока, ребят. Увидимся в следующей серии.